Как-то промозглым ноябрьским вечером забросила меня работа в областной городок Новый. Добираться пришлось на поезде. Сел вечером, а в новый поезд приходил утром. На командировочные взял купе. В вагоне, кроме меня и сонной проводницы, ехало еще человека три или четыре. Все тихо сидели по своим местам. Было прохладно и, видимо, решили сильно не топить, раз уж пассажиров практически нет. Так что, скинув куртку, шерстяной свитер вполне справлялся со своей задачей. Состав дернулся и, набирая скорость, оставил позади освещенный шумный остров города, а поезд со всех сторон обступила безмолвная ночь. Тусклая лампочка в купе лишь очерчивала потолки и столик, но большая сил у нее явно не хватало. Читать было невозможно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 но не мог определиться, когда заснул и после некоторых усилий и расчетов получилось около часа. «А вы здесь давно?» «Нет, не более четверти часа». «Олег?» «Виктор Петрович, можно просто Виктор. Я собрался было пожать руку попутчику, но тот продолжал сидеть, сложа руки на коленях, лишь слегка кивнув головой, чтобы как-то скрыть неловкость. И я спросил, «А вы в Новый едете?» «Нет, нет, я еду в Мясницкий Бор. Это гораздо ближе». «Оу, я никогда о таком не слышал». «Это довольно маленькая деревенька. Буквально несколько домов». «А вы там живете?» Тогда мне показалось, что улыбка промелькнула по лицу Виктора. Ну нет. Я скорее в командировке. И... что же можно делать в маленькой деревеньке в командировке? Ну, например, общаться с людьми. Вот он снова улыбнулся, прежде чем ответить. Обычно так улыбаются, когда одаривают не всей правды. А, наверное, вы этнограф? Ну, что-то вроде того. Я не собирался тянуть клещами ответы из попутчика.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 Это хобби или профессия? Modus vivendi – образ жизни. Оу, так вы знаете латынь? Да так, буквально несколько крылатых выражений. В школе выучил, чтобы на девчонок впечатление производить. И как, удачно? Ну, вы первый, кто оценил. На этот раз улыбка вышла доброжелательной.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 Не одна тысяча солдат сгинула в болотах в этом районе. Бои были столь ожесточенные, что убитых было некогда, да и некому убирать. Так и лежали по окрестностям. А позже, когда бои сместились на запад, местные жители вернулись в село, похоронили павших. Но с тех пор в лесу слышатся мужские голоса и махоркой пахнет. То в избу солдатик постучит, попросит воды напиться или хлеба краюху. А то и вообще кто-нибудь целую сцену боя в каком-нибудь овраге увидит. Мало кто в таком месте жить захочет. Вот народ и поразбежался. Лишь несколько старух до да стариков доживают. Мороз по коже прям пробежал. Нет, меня историями не напугаешь, но в полумраке купе, где от кромешной тьмы ночи отделяет стекло и спасает лишь тусклая лампочка, Образы неупокоенных солдат слишком четко и реально промелькнули в моем сознании. «А вы не боитесь призраков?» И вновь всплыла улыбка из тени. «Ха-ха, да как в анекдоте, чего нас боятся? «Нет, это не страшно, подчас живые и опаснее бывают». Полностью согласен. Минуту мы сидели молча. Попутчик продолжал меня рассматривать, а я, глядя в окно, переваривал услышанное. «А вы во многих аномальных зонах были?» «Я объездил всю Свердловскую область, она богата на аномальные места. Вот, например, в районе птицефабрики на окраине Екатеринбурга есть недостроенная четырехэтажная больница, имеющая славу нехорошего, проклятого места. Там на голову любопытствующих ни с того ни с сего падают кирпичи, проваливается под ногами пол, а бетонные лестницы грозят обрушиться в любой момент. Кругом все сыпется, стены разрушаются, в полу зияют дыры. Здание веяно современными легендами. Стройки не более 15 лет. Ее забросили в связи с загадочной смертью директора. Но еще в процессе строительства там постоянно гибли люди.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 Чертовщина, одним словом. И что, там действительно что-то есть? Да, место очень мрачное. Сначала накатывает тоска, а после часа нахождения в здании уже депрессия накрывает. Постоянно кажется, что кто-то наблюдает за тобой, какие-то шорохи, вздохи. И это днем. Ночью никто не рискует туда соваться. А, еще где были? На телевышке был. Все в том же Екатеринбурге. Здание недостроенной телевышки. Оно возвышается над городом около цирка. Очень нехорошее место. Пока вход в нее не заварили, служило местом сборищ сатанистов. Всякие экстремалы, любители посмотреть на город с высоты птичьего полета, очень часто срывались и разбивались насмерть. Ощущения там схожи с таковыми в недостроенной больнице. А вот... Всякие недостроенные дома, я слышал, попы освещают. И привидение или что там нехорошее есть, исчезает. Да, бывало и такое, только... Нехорошее место это не грязная комната, где полы помыл, пыль вытер, и ничего нет. Все чисто. Здесь святой водой до да молитвами мало что сделаешь. Вот вы сами верующий, смотрю, креста не носите.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 так или иначе подразумевает наличие в дальнейшем доказательств. А знание – это аксиома. «А какое самое жуткое место вы посещали?» Я попытался перевести наш разговор с зыбкой почвы теосовского диспута. Попутчик молчал, мой вопрос явно пробудил в нем какие-то неприятные воспоминания. Ладони нервно прошлись по коленям вверх и вниз —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 30 тридцати километрах к западу от Калтыма. Это все в той же Свердловской области. Раньше через него проходил известный Бобиновский тракт. Там то и дело видят в небе таинственные свечения, о нечистой силе и злых духах и вовсе ходит множество историй. Туристы и охотники обходят эти места стороной. В наши дни в поселке нет ни души. Все его жители словно куда-то исчезли, оставив в домах все вещи, а на кладбище зияют разрытые могилы. Можно было бы на фольклор писать но! Но! Я видел это собственными глазами. Бабиновский тракт давно утратил свое былое значение, и дорога на Ростес совсем теряется в лесных просторах. Добирался туда с проводником из местных. И то пару раз чуть не заблудились. Вышли рано утром, дошли к вечеру. Дело было летом, так что было еще светло. Место жуткое. Всю дорогу чувство было, что люди все здесь. Только каждый прячется от нас. Притаился поблизости и наблюдает. И главное, птиц нет. Тишина мертвая стоит. Уже темнеть начало, а мы... То сначала планировали заночевать возле поселка, но, как сумерки опускаться стали, страх погнал нас прочь. Но мы днем-то плутали, а ночью, в общем, заблудились и обратно к поселку вышли. Тогда небо было чисто и луна, почти полное, хорошо светило. Вроде все вокруг тихо, стоим на окраине поселка и уйти неизвестно куда страшно.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 А кое-где и цветы на холмиках лежат. Я проводника ткнул локтем, показывал на кладбище, он увидел «давай креститься» и молитву шептать быстро-быстро начал. Я боковым зрением кое-какое движение заметил, повернулся к поселку и… ужас сковал меня. Многие сразу стали ватные, хочу бежать, а не могу. Молча, неторопливо к нам приближались люди. Женщины, мужчины, старики, и дети. И все это в гробовой тишине, абсолютной. Нет ни шуршания травы, ни звука ломающегося хвороста, ни птиц. Даже ветер не шипел. Десятки глаз, не мигая, смотрели на нас, и никто не говорил ни слова. Провожатый дернул меня за рукав и бросился бежать по заросшему тракту. Его рывок вывел меня из оцепенения, я бросился вслед за ним. Бежали мы долго, и вскоре, вскоре я потерял его из виду, задыхаясь, весь и мокрый, я вылетел на какую-то дорогу. Лишь там я в беседе упал на землю и лежал, наверное, часа пол, хватая ртом воздух. А провожатого я так больше и не видел.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 Пролетал жуткий поселок с его безмолвными ночными жителями. Музыка колес действовала успокаивающе. Тьма. Вылетающие из нее на мгновение столбы. Пролетающие вдали редкие огоньки. И стук. Мерный успокаивающий стук.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 Ага, лет пять назад. А, в смысле? Лет пять, как там уже никто не останавливается. Что? Почему? Да потому, что как там уже лет пять никто не живет. Успокойся, дай поспать. Налив себе стакан кипятка из бака, проводница нырнула обратно в свое купе, давая знать, что разговор закончен. Погодите, а как же мой попутчик? Сонная... Теперь еще и сердитое лицо высунулось из купе. Ну, который подсел на станции, а недавно вышел. Проводница скрылась. Какой попутчик! Мы еще нигде не останавливались. Так что никто не выходил и не заходил. Шел бы ты уже спать, парень. Жужжа, дверь закрылась. А я стоял в узком коридорчике вагона